Буэнос Диэс, братва. Ядерно рассвет, но ваш это ваши экрана Это значит, что у нас сегодня в эфире экспонат с пыльных полок. Зомби Стапс. И его приключения. Без всякого пульса. Я вообще поначалу думал, что это будет игра за копейки. Потому что что? Правильно, потому что обошлась мне в 0 рублей 0 копеек, ибо раздача в ЕГС. эй а вот что касается даты выхода Это 2005 год И я все-таки принял решение Причислить -таки ее к пыльным полкам Ну Для нас это будет все Что не младше 16 лет То есть в данном контексте Это 2005 и старше Ладно, хер с ним Будем считать это первой ласточкой Потом будет еще много крутых Пыльных полок Пыльные полки у меня очень большие, пыль я с них очень давно не стряхивал, поэтому хорош ля-ля и поехали. Я тоже тестировал, поэтому забейте. Нормально. Посмотрим, с чего все начиналось. Дателайн, century, ahead... Город, построенный на окраине штатов, вступил... 21 век на 50 лет раньше. То есть, у нас здесь, ну, приблизительно 50-е. Футуристический рай, все дела, мечта коммуниста. Уай Теперь хороших людей Но кто этот фантастический в футуризм? Почему никто миллиардер плейбой и... Миллиардер? промышленник Гений-мечтатель? <связь> <visionary> <связь> <связь> Like Чистота в мире морального разложения, как это мило. Is the city he's built where everyone is invited to drink their fill of the future and no one has a care in the world ah, goodness! Дорога, get your hands off my weenie good morning is everything okay he stole my hot dog well that wasn't very nice stealing allowed in punch bowl. You'll have to give it back да ты что, совсем уже хренила. Yeah, Ну-ка. Oh oh like kind of Ебучий робот. Ням <свечес> <свечес> Он даже больше не дергается <свечес> Зомбак с сигаретой Ой, я смогу ходить Аааа, -а -а, отсылочки, отсылочки, ммм, дааааа Почему бы мы просто походим немного? Ты походишь очень хорошо для кого-то, у кого-то, у кого-то в голове в голове. Если вы хотите, мы можем посетить Панчболл-Генерал-хоспитал и посмотреть это. О, но есть так много, чтобы увидеть. Пришли. Похоже, что есть какая-то коммоция на улице. Никогда не длинный момент в Панчболл. Давайте посмотрим. Да ей ты уже, блядь. Right, officer... Господи, голос умирающего лебедя. An <связь> <связь> <связь> <связь> Больной бомж <связь> с уродским галстуком. Конечно, он 50 лет как мертв. car goose we're waiting I guess you don't have any choice wait um oh <smart noise> Кажется, мне еще дадут возможность пропердеться. Как следует. Или нарогать на них. А, могу как следует пердануть? А, пацаны, вы уже доели? Oh, yeah. oh, we'll anywhere, the Zombi apocalypsis'll oh wonderful now we can continue the Them <laughs> Почему он здесь не пососает? Э, пацаны! Пацаны! Так, а как посвистеть-то? А, Зет. <свистит> Обожаю. <свистит> а, бичезавры. работает то есть я должен обязательно повернуться к ним, чтобы свистнуть ой, сколько мусаров если хочешь быть здоров убегает мусаров Так, а дальше-то куда? Я еще и бегать могу. То залезают ментам на машину тухлыый замбак о неужели я отпустила я не хочу you collapsing of exhaustion before the tour ends. So if you feel tired or winded or in agonizing pain because someone just ran up and slugged you for no reason. Then feel free to take a few seconds to relax and recuperate. You'll feel much better after a few deep breaths. All right? Excellent. I'll be over by the <laughs> Welcome to the future That unfamiliar thing Try... Ah... Ah, sweet Judy! Someday you'll be mine! Yeah! Odd! Wow, how fun they are, Root! Человеки-человеки. <свяк> а, та тара -та -та <свяк> О, Сави. <свяк> О, еще два зама. <свяк> сюда иди. Эссищи сюда иди, да? Ням. <свяк> <свяк> Вы там, мусора стреляют. Так, надо пердануть. Так, где там моя армада? Ням! Сюда иди, сказал! А, ты уже зом. Няаааам! Сука, <свес> как же ты весело! Няаам! Нормально, такая армада, а? Так, да, там, кажется, наших бьют. Так, в авангарде-то мне делать нефиг. Ох ты ж ёп! Так, мента заели. Я ж тебе сказал, я до тебя доберусь, а? Мне чуть-чуть не хватает, чтобы нахаваться и пернуть. Так, мне надо уябывать, потому что меня скоро добьют. Ой, блин. Что-то ордышечка маленькая. Пацаны. О, именно тут встал. Ага, кажется, я обнаружил цель. тут то то то за нах... О, менты бегут. Ментос. Пацаны, бегум сюда. Заходи сбоку, заходи! Так. ту ту ту ту ту Это лучший городу. О, в поезд днямку жрать! Guys, we have lock things down wants to get Yep. clear of the track. Welcome oh. to the Fertile Crescent Fial, where the grass is always greener. Today at the world's most advanced greenhouse, meet me, Maggie Monday. Я сожру твои мозги! <свес> <свес> Глаза здесь. Стопс. Зеленый чувак с сигаретой. Менты О, нормально такое Это что, из бугоночная трасса? что я так могу оказывается а счастье было так близко жалко я не могу дать джазу карта есть какая-нибудь так А, еще можно бросаться руками. езду вас о, еще машинка весело что, батл, да? падла на нахуй Так, надо закусить. О! Комрад! Так, а это куда залез, не понял. И ху е ты разбери. О, еще Робик. Так, там, кажется, человеки ползают. А. Так это зомбак или не зомбак? Так кто, по-моему, там обстреливает, а? А, вон менты. Так. Бастард. Так, ням. Ой, ребят, зря вы туда полезли. А, это уже готовенький. А, ты уже зомби. Все в зомбаках. Ну. <пыл��> А, по нападению с фасадом, в принципе, не очень-то и реагирует, как я погляжу. А. Закусь. А, я его просто прикончил Жаль Очень жаль А, тебе типа тут можно еще и вдвоем рассекать Так, это свои пацаны Надо еще из этого людишек поискать. Зря ткань боком развернулся. Йоуныс. На Йоу Нис. На А, ты уже зом. Оп. Посмотрим, кто там. Хм. А там переход на следующий уровень. Ёп твою мать. Так, черт съебут по трубе. М -м -м. то то то то то А, он уже зом. Ч ⁇ переходов много. Опять копы. Так. А я еще могу кишками как гранаты бросаться. What? What a shame. Mm -hmm. Mm -hmm, ням. А, это уже вообще безголовый. Н ⁇ Ой. А чьими-то мозгами тут закусы? А. Это все свои? Тол, тол, тол, тол, тол, тол, тол, тол, тол, тол, тол, А. Я, по-моему, отсюда припизил, не? Ну да. Так, что у меня? Полные ХП, две кишечных гранаты и почти заряженный пердеж. Забойно, козырно. Так, тут я мочканул какого-то ученого. Ну и на этом, наверное, текущую серию закончу. Спасибо всем, кто присутствовал. Лойс, подписка и до свидания.